Казанский университет и Банковско-финансовая академия Республики Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве. О том, как прошла встреча, узнаем в следующем сюжете. В июне 2021 года делегация Казанского университета посетила Банковско-финансовую академию Республики Узбекистан, где обговаривалась реализация совместных программ. В частности, со стороны Казанского университета будут задействованы Институт экономики, управления финансов, Институт информационных технологий и интеллектуальных систем. Хотели бы рассмотреть возможности сотрудничества, не открывая никаких филиалов, поскольку вы такая специализированной образовательной структуры, я буду употреблять именно это слово, да, которое непосредственно работает с главным банком страны. Ну и, наверное, очень много мы помогли найти общего. Первоначально разговоры шли о большом количестве программ, но сейчас количество будет уточняться, говорит Наиля Багудинова. В 2021 учебном году реализация будет на уровне бакалавриата и магистратуры. Мы будем работать по программе, 3 плюс 1 и 1 плюс 1. Естественно, основным будет наш институт, потому что программы по подготовки банковских служащих, работников банковской сферы, они всегда востребованы и будут востребованы. Сейчас в части магистратуры очень заинтересовала программа финансовая аналитика. В части бакалавриата вот те программы, те профили, связанные с банковской финансовой деятельностью. По словам ректора Банковской финансовой академии Тимура Ядгарова, у учебных заведений с обеих сторон очень большой потенциал для сотрудничества. В первую очередь научно-исследовательская работа, издание совместных публикаций, научные проекты и проекты, полезные для бизнеса. В нашей Банковской финансовой академии сегодня... Очень важное направление – это развитие финансовых технологий. Мы все понимаем, что современное банковское дело и оказание финансовых услуг – это уже далеко не посещение офиса, а это работа с современными приложениями для смартфонов и веб-интерфейсы. Я думаю, что в этом направлении есть очень хороший потенциал у сотрудничества наших учебных заведений.